Двойка огня. Изображение карты. Две девушки-модели улыбаются объективом. Они сидят так, как посадил их постановщик. Все продумано. И позы, и игривый поворот головы, и складки одежды, небрежно открывающие их тела. Девушки, демонстрируя доступность, на вид беззаботные и веселы, но никому не ведомо, о чем они думают на самом деле. Их внутренний мир остается загадкой. Да и интересен ли он кому-нибудь? Значение карты. Тема двойки огня. Внешняя показная сторона вещей. Яркая обертка, под которой неизвестно, что находится. Можно провести параллель изображения на этой карте с арканом жрец. В пятом аркане девушка также демонстрировала себя. Но это было совершенно естественно. Никакой наигранности в ее поведении не было и не могло быть. Просто оно не соответствовало ситуации и ожиданиям социума, и из-за этого казалось смешным и нелепым. Здесь же обратный случай. Девушки демонстрируют свое тело, получая за это поощрение. Они выполняют социальный заказ. С этической стороной работы все в порядке. Они отлично отдают себе отчет в том, что спрос на эротику есть, и немалый. И это позволяет им легко выставлять себя на всеобщее обозрение. Общее значение карты. Привлечение к себе внимания. Женщина демонстрирует свою доступность, но и только. Это лишь провокация. Или игра с противоположным полом по типу «Да, но не здесь, ни с вами, ни сейчас». Имеет значение только внешняя сторона вещей. Состояние. Осознание своей сексуальной энергии и открытое ее использование. Стремление демонстрировать себя. Выставление тела на показ и получение от этого удовольствия. Демонстрация, чтобы оценить себя через реакцию окружающих. Самореклама. Апеллирование к низшим энергиям. Экстериоризация либида, Вынесение грязного белья. Вместе с этим внутренняя закрытость. Спокойствие и деловой подход. В постановочности ситуации заключено отличие от пятого аркана «Жрец». Где поведение девушки очень естественное. Цинизм. Характеристика отношений. Наручето хорошее, на показ. Подчеркнуто на публику. Что стоит за этим? Скрыто. Открытость только декларируется, изображается. Может быть фальш в отношениях. Так можно выйти в люди парой. Нежно улыбаясь улыбкой поддержки своему мужу, внутри себя, которого ненавидишь и презираешь. Физическое состояние. Свободное, несколько развязанное поведение. Экспецианизм. Показная сексуальность. Чувства. Осознание своей ценности. Заявление о себе. Демонстрация доступности. Но под привлекательной оберткой показной естественности и открытости может оказаться равнодушие. Карта указывает на некоторую вульгарность, примитивность, бульварность. Предупреждение карты. Не переоцениваешь ли ты свои возможности? Есть игроки и поопытнее. Слишком много откровенной показухи с твоей стороны. Совет карты. Если у тебя есть сексуальные желания, покажи их. Одевайся эротичнее, веди себя смелее. Немного цинизма тоже не помешает. Астрологическое соответствие. Марс в Овне. Первый декан Овна. Использование сексуальности в своих целях.